Всем добрый день. Меня зовут Блужьевский Александр. Сегодня хочу снять историю, рассказ о том, как пушинка ломает слепую махину. В качестве пушинки выступает легкий одноэтажный домик весом 126 тонн. В качестве махины мощный железобетонный фундамент 430 на 800 мм высотой. Итак, вот это план-схема, которую самостоятельно подготовил заказчик. Одноэтажный дом, 6 на 12. Он пригласил, заказчик пригласил бригаду рабочих, и они ему залили фундамент. И в какой-то момент, перед тем, как возводить стены первого этажа, заказчик задумался, а все ли хорошо, может быть, Требуется какое-то усиление. Вот параметры этого дома. Площадь 63 метра квадратных, наружные стены из газобетона, фасад декоративная штукатурка, кровля двухскатная, пол первого этажа по деревянным лагам, перекрытие первого этажа тоже по деревянным лагам. Дом получается легкий. Легкий, компактный, такой небольшой домик. Вес дома без фундамента 126 тонн, вес дома с фундаментом 167 тонн. Вот такие фотографии предоставил заказчик для того, чтобы оценить прочность его конструктива. И вот мы видим выполнены земляные работы, вырыта траншея. Установлена опалубка, опалубка заормирована, все по-серьезному, там даже щебень видно на фотографии, и в опалубку заказчик залил бетон. С его слов, бетон был хороший, М350Б25, но какие-то сомнения все-таки у заказчика остались. Я сделал вот такой план фундамента, уже существующего фундамента, то есть 12 на 6. Монолитная лента по периметру дома и одна монолитная лента центральная. Средняя нагрузка на, средняя нагрузка на фундамент. Получается, где-то там 167 тонн делим на 48 метров погонных, там 2,6 тонны на метр погонный. Нагрузка на фундамент. Казалось бы, нагрузка маленькая, фундамент мощный. Что может быть не так? Но нюанс все-таки есть. Если посмотреть, то между гостиной и прихожей и внутри спальной комнаты есть большой портал, большой проем. В изначальном эскизе заказчика, вот здесь я его демонстрирую, здесь большой проем около 6 метров. И я предложил заказчику поставить здесь опору, как раз где идет пересечение с перегородкой, поставить опору, для того чтобы сократить длину 6 метров, сделать 2 по 3 метра. Зачем это нужно? Потому что 6-метровый пролет, это огромная концентрация нагрузок, когда вес перекрытия и вес кровли будет сосредоточено на углах газобетонных стен. Если мы ставим опору в центре, располовиниваем этот большой пролет, то и нагрузки, и давление, соответственно, уменьшаются в два раза. Вот такая конструктивная схема дома, зеленый монолитный, заглубленный ленточный фундамент, деревянные перекрытия, э, стены из газобетона 3 метра высотой, деревянные перекрытия первого этажа, э, чердачная кровля, деревянные двухскатные. Однако, э, если посмотреть внимательно фотографии, которые прислал заказчик, то к армировке фундамента возникает много вопросов. Во-первых, что бросается в глаза, это неаккуратность исполнения. Фундамент выполнен, что называется, шабашной бригадой. Быстренько залить, собрать деньги и уехать. Теперь поконкретнее, да? Нет пластиковых ограничителей, защитных слоев арматуры. То есть в случае заливки бетона нет вероятности того, что арматурный каркас не расшатается, и на каких-нибудь участках арматура не прилинет к опалубке. И тем самым не будет выполнен защитный слой арматуры от воздействия внешней среды. Несущая... Арматура выполнена из десятки, как выяснилось, тогда как нормы СП регламентируют нам, что несущая арматура в монолитном железобетонном фундаменте должна быть минимум из 12 диаметра. Нет поперечного армирования, тогда как оно очень важно для тяжелого дома, каменного дома. Потому что поперечное армирование э, нам необходимо по расчету по трещиностойкости, по наклонной трещине, по, поперечному, по срезу поперечному усилию. Э, нет гидроизоляционной мембраны в опалубке. Э, это значит, то есть мы здесь видим просто щебеночное основание уплотненное и нет гидроизоляционной мембраны, когда миксер привозит товарный бетон, плюхает эту смесь в опалубку, то цементное молочко уходит через щебенку, через незаделанные слои грунта, видные слои грунта, все это уходит в землю, и бетон становится тощим, то есть с малым содержанием цемента, что очень критически влияет на прочность готового изделия. Да, и также здесь видно, что в опалуке не везде есть щебеночное основание, кое-где проглядывает земля. То есть опалубка неровная. И важный тоже момент, который, можно сказать, решающий: что по наружным стенам, по наружным стенам идет три прутка арматуры сверху, три прутка арматуры снизу, а по центральной внутренней стене только два прутка сверху и два прутка снизу, то есть по центральной стене армирование меньше, чем по наружным стенам монолитного фундамента. Схематично это выглядит вот так. Вот у нас внутренняя лента имеет четыре прутка, два сверху, два снизу. Армирование, схема армирования наружной ленты: 3 прутка сверху, три прутка снизу. И как эти зоны армирования выглядят на плане. То есть желтая зона, средняя стенка с четырьмя прутками, зеленые стены, наружные с шестью подками. Это схема интуитивного армирования, которую заказчик, посоветовавший с бригадой, принял на своем объекте. И это ошибочная схема армирования, потому что на среднюю стену приходит грузовая площадь шириной 3 метра. А на продольные наружные стены приходится грузовая площадь шириной 1,5 метра. То есть на наружные продольные стены приходится нагрузка вдвое меньше, чем на среднюю стенку. А торцевые наружные стены, они фактически самые несущие. На них не опирается ни кровля, не опирается, ни перекрытие и ни чердачное перекрытие. То есть, интуитивно добавив арматуры в наружные стены, заказчик не угадал. Должно было быть все с точностью наоборот. То есть на среднюю стенку арматуры должно было идти больше. Я создал модель расчетную модель СКАД. Приложил нагрузки на монолитную железбетонную ленту. На среднюю, самую нагруженную стенку приходится нагрузка 3,84 тонны на метр погонный. Там, где у нас идет портал, проем, там только нагрузка от пола первого этажа. Это 1,12 сотых на метр квадратный. В серединке опирается столбик, подпорный столбик. На него приходится нагрузка 8 тонн, на продольные наружные стены давит нагрузка 2,64 тонн на метр погонный, а на торцевые наружные стены давит нагрузка 1,47 тонн на метр погонный. Из данных геологии моделируем упругое основание, на котором стоит наш фундамент, загружаем, запускаем в расчетную схему. И получаем вот такую форму деформации деформации фундамента под нагрузкой. Мы видим, что наиболее нагруженный участок фундамента это средняя стена, и она дает значительно большую просадку, чем все остальные элементы фундамента. Максимальная просадка 5,3 мм, минимальная просадка 3,87 мм. Тогда как СП регламентирует, что максимальная просадка должна быть не больше 150 миллиметров. То есть здесь очень хороший запас по деформациям. Действительно, значит, дом легкий, дом мало давит на грунт, и поэтому дом мало просаживается, продавливается в землю. Относительная просадка это отношение разности деформаций к длине участка фундамента. Получается, относительная просадка 2 десятитысячные, тогда как СП регламентирует нам 20 то есть двадцать десятитысячных относительную просадку. Что можно сказать о том, что массивный железбетонный фундамент это жесткая конструкция. Которая очень хорошо сопротивляется деформациям. То есть плюс монолит массивных фундаментов в том, что на них каменные дома будут стоять с минимальной посадкой, с минимальной деформацией. Но с прочностью не так все хорошо. Расчетом программа сделала расчет, посчитала критический фактор в каждом элементе и пришла к выводу, что <смех> в центральной части средней стенки критический фактор больше единицы. Что это значит? Критический фактор – это отношение расчетного напряжения, которое мы получили в результате сбора нагрузок и загружения расчетной схемы. А в каком-то вот элементе это отношение в общем, расчетного напряжения, к предельно допустимому напряжению, которое выдерживает там этот материал под воздействием. Какое напряжение выдержит этот материал? И получается, там, где расчетное напряжение меньше предельно допустимого, в том элементе расчетный, конструктивный элемент отвечает требованиям надежности. Там, где расчетное напряжение больше предельно допустимого, тот конструктивный элемент не отвечает требованиям надежности. И вот мы видим, что центральная стенка монолитного массивного монолитного ленточного фундамента не отвечает пределам прочности, надежности. Ну, конкретно прочность сечения пластины не обеспечивается. Это значит, что вот мы залили монолитный железобетонный, массивный монолитный железобетонный фундамент интуитивно его заармировали и не угадали. В результате, если все оставить как есть, будет трещина. А как должно было быть правильно? Алгоритм очень простой. Сначала делается архитектурный проект, потом по этому архитектурному проекту выполняется расчет строительной конструкции, подбираются оптимальные сечения, зоны армирования. После выполняются строительные чертежи, и строители выполняют работы в соответствии с проектом. Только так получается, что все фигуранты процесса, строительного процесса, заказчик, проектировщики и строители всецело понимают, все Всецело понимает о а доме все его слабые места, сильные места, где нужно выполнить усиление, где можно оптимизировать и применить более простые решения. И вот, я решил посмотреть, оптимизировать этот фундамент и сделать… Другой расчет, уже не фактический, который выполнен сам заказчик Сибуя, а если бы все делали по расчету, как должно было быть все правильно. Внешние нагрузки на фундамент остаются прежними, основание фундамента остается прежним, но высоту ростверка монолитной ленты, монолитного фундамента я уменьшил в два раза, то есть не 800 мм, а 400 Что получается? Получается, что у нас вот такое сечение монолитного ленточного фундамента становится 430 на 400 миллиметров. И везде идет армирование четырьмя прутками 12-й арматуры, как то положено по СП. И эти прутки связаны хомутом из шестерки. Смотрим на деформации уже оптимизированного фундамента. И получается, что минимальная просадка 2,87 мм, тогда как в предыдущем расчете было 3,87 мм. Максимальная просадка в зеленые зоны 4,95 мм, тогда как в предыдущем расчете было 5,3 мм. То есть сократив объем бетонов в два раза, мы сократили давление на упругое основание весьма значительно. И для легких домов вес фундамента от общего веса конструкций занимает довольно значимую, ну, значимый вес. и Поэтому дом стал легче и просадка фундамента стала меньше. Однако относительная осадка стала больше. То есть мы разницу оснований делим на ширину здания 6 метров, получаем 3. 3 десятитысячные. То есть уменьшив высоту бетона в два раза, фундамент стал более гибким, менее жестким. Однако все эти параметры находятся с хорошим запасом в пределах нормативов, которых нас, нам устанавливает СПМ. Делаем расчет конструктивных элементов и видим, что в случае армирования четырьмя подками 12 арматуры максимальный критический фактор становится 0,75. То есть отношение расчетного напряжения к предельно допустимому становится 0,75. То есть примерно 25% у нас есть, чтобы еще... То есть недозагружена наша рабочая схема, получается, примерно на 25%. Что это значит? Это значит, что мы, уменьшив сечение фундамента, наоборот, увеличили его прочностные характеристики, только потому, что правильно заармировали монолитный железобетон. Итак, и эти данные, все эти данные я свел в единую таблицу, чтобы было еще более нагляднее. Итак, у нас есть массивный фундамент высотой 800 миллиметров и есть оптимизированный фундамент, всего 400 миллиметров высотой. То есть размер сечения 430 на 800 для массивного фундамента и 430 на 400 для оптимизированного фундамента. Максимальная просадка. Массивный фундамент дает 5,3 мм. Оптимизированный фундамент 4,95 мм. То есть осадки фундамента, они примерно одинаковые. Ну, то есть незначительная разница. Относительная просадка тоже практически одинаковые. Массивный фундамент чуть жестче, оптимизированный чуть гибче. Но это все доли процентов разница. Оба фундамента по деформациям надежные и жесткие. Вот так можно подытожить. Сколько требуется арматуры для массивного фундамента, армированного шестью подками 10 арматуры, нужно 186 килограмм. Для оптимизированного фундамента, армированного четырьмя подками 12 арматуры, нужно 197 килограмм. То есть тонна арматуры сопоставим одинаково, нету большой яркой разницы. А вот объем железобетона в два раза меньше. Для массивного фундамента там 16,5 кубов, для оптимизированного в два раза меньше 8,5 метров кубов. Но базово, что монолитный железбетонный фундамент, выполненный без расчета, интуитивно, как бы с желанием выполнить перезапас, перезаложить все решения, не обеспечивает надежности. Обязательно найдутся места, где... По расчету требуется больше арматуры, чем применил заказчик. Тогда как оптимизированный фундамент обеспечивает надежность конструкции с хорошим запасом 0,75. На этом у меня все. Ну, по скрипту, небольшое хочется сказать, что заказчику, то есть, так как фундамент уже выполнен, и мы не можем добавить арматуры, то заказчику было предложено следующее конструктивное решение, то есть либо сделать полы по грунту, снять нагрузку от веса пола первого этажа, либо поставить промежуточные винтовые сваи, на которые положить брус и на него уже настелить лаги, тем самым снизив нагрузку от пола первого этажа. То есть заказчик сделал массивный фундамент, и при этом еще должен выполнить какие-то мероприятия по его усилению. Тогда как если бы изначально был выполнен расчет и подбор оптимальных соотношений арматуры, геометрии, монолитной ленты, можно было бы сэкономить. Поэтому всех призываю не выполнять фундаменты вслепую, в обязательном, даже для легких зданий, в обязательном порядке выполнять геологию и выполнять расчет подбор, Арматуры, подбор бетона. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего хорошего.